У нее был голос с хрипотцой, А лишний вес и круглые колени. Вовсе не красавица лицом, Да и возраст тоже не весенний. Не носила платья от кутюр, Не копила шуб и бриллиантов, Путала морзы и Эсперанто И не сочиняла увертюр. Хоть обычной внешности она, Пусть не вышла ростом и фигурой, Но никто не видел ее хмурой, Будто б в ней всегда жила весна. А вокруг всегда полно друзей, Дети, муж, любимая работа, Хлопоты, хозяйство и забота, Все с улыбкой удавалось ей. Будто солнце излучало свет, согревая тех, кто был с ней рядом, Словом добрым или теплым взглядом, Выслушав кого и льдав совет. Женщина, ведь чем же хороша, Разве суть в красе или таланте, И сверкает ярче бриллиантов, женская лучистая душа.